Да, бухать сейчас не модно В тренде не до марафон, Но с такой средой природной Не на пользу будет он. Ведь если есть запарасрать, и будем кашлять и дрыстать, пока мэр у нас буряк, нам фарк и рак. Раньше был он инженером. И почти не воровал но его назначен мэром авигарха маргинал и теперь воруют все не стесняются совсем жкх с водоканалом зеленхозы теплосеть А народ ж вокруг терпилый будут дохнуть, но молчать. И не доходит к ним, что вилы надо срочно в руки взять. Толерантным глупо быть, когда все вокруг смердит, когда зож запороштали просто в нашу жизнь вердит.